Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хочу поговорить с тобой о стейблкоинах, которые уже не совсем-то и стейбл. Если что, стейблкоин — это криптовалюта, курс которой привязан к одному доллару, а значит, она всегда должна стоить 1 доллар. Это очень важно для стабильности всего криптовалютного рынка. Дело в том, что от таких стабильных монет очень сильно зависит абсолютно весь криптовалютный рынок, и мы увидели это на примере TerraUSD. Этот стейблкоин рухнул с одного доллара до 9 центов, и биткоин из-за этого падал до 25 тысяч долларов. Пока все обсуждали TerraUSD, мало кто заметил, что эта тревожная тенденция продолжается. Так, например, стейблкоин Day рухнул и утратил паритет с долларом США. Теперь он стоит не 1 доллар, как положено, а 60 центов. Если мы зайдем на CoinMarketCap, то увидим, что третьей крупнейшей криптовалютой является тезер USDT с рыночной капитализацией 74 миллиарда долларов. Это крупнейший стейблкоин на рынке, и если с ним что-то случится, для биткоина и альткоинов наступит катастрофа еще больше, чем крах USDT. Давай поговорим об этом, а также про Терра Луну и про новости от Джерома Паула и ФРС США. И если для тебя это звучит интересно, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. Здесь мы каждый день поднимаем самые актуальные темы из мира криптовалюты. Спасибо за поддержку. Начнем с больших новостей для экономики и активов, в том числе для криптовалюты. Первое – это Джером Паул. Вчера я говорил о том, что он даст некое интервью и что обычно после этого рынки сразу падают. Собственно, это и произошло. Биткоин упал до 29,5 тысяч долларов. Джером Паул вышел и сказал, что ФРС продолжит повышать ставки, пока инфляция не остановится. Мы уже видели повышение ставок недавно, и это заставило фондовые, да и криптовалютные рынки понервничать. Может, мы и должны пройти через эти потрясения, чтобы оздороветь ить экономику ведь здоровая экономика будет залогом и здорового роста криптовалютного рынка так что вчерашнее заявление джерома паула напрямую касается биткоина и криптовалюты но вот следующая информация касается ее уже косвенно но касается акции волмарт рухнули после публикации доходной отчетности оказывается выручка оказалась ниже прогнозируемой а операционная прибыль упала практически на 23 процента они объясняют это непредсказуемыми обстоятельствами связанные с рекордной инфляцией и подорожавшими цепочками поставок. Очевидно, это произошло из-за роста цен на топливо в том числе. Ты просто посмотри, как с начала года практически все выросло в цене. Уголь вырос на 318%, природный газ на 177%, литий, кстати, на 414%. А я месяца полтора назад снимал видео о том, что он вырастет значительно, так как спрос на литий аккумуляторы будут расти. Пшеница также начала дорожать, как и многие другие продукты питания. Эта инфляция, разумеется, будет отображаться и на криптовалютном рынке. Так, биткоин сегодня падал до 29,5 тысяч долларов. А теперь я хочу поговорить про крупнейший стейблкоин на рынке, тезер USDT. Инвесторы вывели более 7 миллиардов долларов из тезера на фоне роста страха, что у него проблемы с обеспечением. На самом деле уже больше. Рыночная капитализация тезера упала с 84 миллиардов долларов до 74 миллиардов долларов даже почти до 73 конечно это привело к временной отвязке тизера от доллара и он падал до 94 центов кто-то сообщает что на некоторых биржах он был даже 70 центов весь этот процесс не обошелся и без паники вызванный крахом UST, так что люди тоже начали выходить из тизера и если честно я вышел тоже почему потому что есть риски которыми я хочу объективно и честно с тобой Поделиться, что это за риски такие и в чем они заключаются. А в том, что тезер буквально заставили рассказать о способах обеспечения токенов USDT, и вскрылась очень интересная информация. Ранее компания утверждала, что каждый токен USDT закреплен физическим долларом США. Один USDT – это один доллар на счетах. Но оказалось, что они также обеспечены краткосрочными коммерческими бумагами и краткосрочными необеспеченными долговыми обязательствами. Вот что поддерживает какую-то часть USDT, при этом большая часть обеспечения этого стейблкоина в размере 34,5 миллиардов долларов лежит в виде казначейских векселей США. Не внушает мне это доверие, учитывая, что сам Тезер всегда утверждал полное обеспечение каждого токена USDT американским долларом. Именно долларом, а не всякими там коммерческими бумагами, как оказалось. Именно поэтому мы и наблюдаем на графике цены тезера, которая практически всегда держалась около 1 доллара, вот такую массивную просадку. Пользователи некоторых бирж сообщали о том, что тезер падал до 70-80 центов на некоторых биржах. Кстати, интересно, что сейчас после этого падения тезер до сих пор не восстановился до этих отметок, которые были до падения. И если мы посмотрим на следующую интереснейшую инфографику, то увидим, что рынок стейблкоинов сейчас весит около 160 миллиардов долларов. И около половины этой капитализации занимает тезер. Однако в последнее время мы видим резкий взлет таких стабильных монет, как USDC от Circle и BUSD от Binance. Что это значит? Это значит, что люди начинают сомневаться в тезере и искать ему альтернативу. И альтернативу эту они видят в таких стейблкоинах, как USDC и BUSD. Что делаю я? Я тоже частично выхожу из тезера и переливаю эти капиталы в BUSD, USDC и другие стейблкоины. Это диверсификация рисков. Если с каким-то из этих стейблкоинов случится то же, что из терра USD, другой меня спасет. К счастью, эта паника не привела к полнейшему краху Тезера, а лишь его просадке. И здесь меня осенило. То, в чем обвиняют Тезер... Его и спасло. А вот TerraUSD сгубила. И я говорю про централизацию. Да, централизованная компания Tether может даже запретить выводить свои токены USDT, если ей это будет необходимо. TerraUSD это децентрализованный стейблкоин. И если там начинается паника, мы наблюдаем что-то вроде банковской паники. Когда люди бросаются снимать все свои деньги и банк лопает. Банк тоже имеет право заморозить все операции с валютой. Что, кстати говоря, у нас, например, в стране и произошло, когда началась война. И, собственно говоря, с TerraUSD произошло то же самое. Банковская паника. Просто это децентрализованный протокол, который не может замораживать операции с токенами. Как тезер, например. Так что, оказывается, централизация – это не всегда плохо. Теперь я хочу поговорить о новостях, связанных с доквоном создателем Terra TerraLuna. Создателя TerraLuna и USD доквона вызывает в парламент Южной Кореи, где хотят провести слушание касаемо коллапса Terra USD и TerraLuna. От этого коллапса пострадало почти 300 тысяч граждан, Южной Кореи. Политики, очевидно, собираются привлечь Док Вона к ответственности, и, казалось бы, команда Терра Луны уже нашла выход из спасения, как появляются новые проблемы. Кроме США и Сингапура, теперь еще Южная Корея может засудить Док Вона за крах Терра Луны и Уисти.